Коллеги, доброе утро. Приветствую всех, кто присоединился на наш вебинар. Что ж, давайте тогда начнем. Я сегодня вам хочу рассказать о голосовых решениях Елинк, e о проводных беспроводных гарнитур сделать их обзор и рассказать о горячих новинках гарнитур Елинк. E Прежде всего, хочу рассказать о компании Елинк e и о ее стратегии развития гарнитур. Компания Елинк e ⁇ это высокотехнологическая компания который имеет более 20 лет опыта работы с аудиотехнологиями, более восьми лет работы с беспроводными технологиями для Bluetooth. Более 50 месяцев e занимался исследованием анализа гарнитур, разработкой технологий для гарнитур. Более тысячи замер пользователей и типов ношения гарнитур они произвели, чтобы создать удобные гарнитуры для пользователей. В первую очередь, конечно, это инвестиции в бюджет РНД Более 50% инвестиций Елинка e в гарнитуры отдает это позволило существенно расширить линейку гарнитур это соответственно существенно сократился уровень брака что дало возможность Елинку e сделать на гарнитуры гарантию 24 месяца и разработка партнерской программы для россии на этом слайде коллеги вы видите ассортимент гарнитур Елин e и сферы применения гарнитуры Елинк e делится на две категории это проводные гарнитуры и беспроводные гарнитуры. Проводные гарнитуры... USB и проводные гарнитуры RG9 с разъемом QD. Соответственно, проводные гарнитуры используются для офиса, в пол-центрах, для работы из дома. QD-шные гарнитуры используются для офиса и полцентра, профессиональные гарнитуры. Беспроводные гарнитуры DECT и Bluetooth можно использовать как в офисе и в кол-центре, так и для удаленной работы из дома, например, в гибридном режиме. Очень удобно. Также прошу обратить внимание, что в ассортименте E-Link есть и дополнительные амбушюры, соответственно, на которые можно приобрести отдельно, как поролоновые, так и эко -корд. Более подробно поговорим про беспроводные дек-гарнитуры и рабочие станции ELEM. Представьте себе стандартное рабочее место, например, для удаленной работы из дома. Это, как, как всегда, это ноутбук или ПК с монитором, это, соответственно, мышка. Если это ноутбук, дополнительная клавиатура, возможно, какая-то USB-гарнитура или спикерфон для громкой связи. Как всегда, наверное, подключен телефон для зарядки. То есть, соответственно, порядка там трех-четырех USB-портов нужно. Это все подключено. Через хаб кучу проводов, все это мешает и не очень удобно и эстетично. Елин e предлагает пересмотреть свое рабочее место и предлагает рабочие станции, который заменяет все перечисленное ранее. На картинке схематично видно, что рабочая станция состоит из четырехдюймового сенсорного экрана, на котором можно управлять входящими и исходящими вызовами по двум подключениям. Например, это по Bluetooth может быть подключен ваш смартфон, поставлен на беспроводной опцион зарядку с регулировкой угла наклона и по USB, например, подключен ПК для осуществления принятия звонков со фона. Также гарнитура беспроводная с двумя микрофонами с системой шумоподавления. Также на борту присутствует USB-хаб, два USB-порта свободных и также встроенный спикерфон в рабочую станцию. Прошу обратить внимание, что на самой гарнитуре я вам сейчас ее покажу. Как видите, живое она выглядит. Соответственно, присутствует на гарнитуре микролифт, то есть если вы ведете, опускаете штангу микрофона, у вас микрофон включается. Только вы поднимаете, соответственно, автоматически микрофон выключается, что очень удобно, не надо следить за индикаторами. Во время совещаний, переговоров вы всегда понимаете, у вас включена гарнитура или выключена, то есть достаточно поднять вверх или опустить вниз штангу микрофона. Соответственно, автопарковка удобно паркуется, соответственно, заряжается. Рабочая станция WH-66 и 67 Рабочая станция WH-66 может быть как моноуральная, так и доуральная. На данном слайде представлена доуральная, то есть с двумя динамиками. В стандартном комплек комплектации есть, еще раз покажу, 4-дюймовый сенсорный экран, в котором удобно переключаться встроенный спикерфон. Есть разъемы для подключения. Также опционально можно подключить световой индикатор BLT-60, который показывает цветом, э, абонент разговаривает или занят. Что очень удобно, например, для каворкингов или open space. Видно, что абонент разговаривает. Также обратите внимание на беспроводную гарнитуру WH-63. Вам продемонстрировал, как она удобно сидит. Очень комфортно носить. Я сам долгое время такой пользовался. Система шумоподавления отлично отрабатывается, особенно в Open Space. Идеально работает. Ну, по, про характеристики более подробно рассказывать не буду, вы и так видите на слайде. Немножко про комплектацию. WH-66 в комплектации имеет два USB кабеля, соответственно, один из них USB Type-C. Также в WH-67, обратите внимание, дополнительно есть сменная амбушюра, ушной крючок. Варианты крепления вы видите на слайде. И также шейный обод WH-67 поставляется в комплекте. Дек гарнитуры WH-62 и WH-63. Базовая станция немного попроще. Соответственно, нет сенсорного экрана и спикерфона. Кнопки управления не сенсорные, а физические. Обратите внимание, на данном слайде версия Teams со значком Teams. Дек гарнитуры версии UC есть версии Teams, отличается только значком, соответственно, значок или Teams или серый значок версии UC. По функционалу они абсолютно одинаковые, поэтому можно использовать смело как версию UC, так и версию Teams. За исключением в версии Teams есть дополнительные опции, которые при подключении к Teams используют. Это, например, при запланированном собрании у вас начинает кнопка мигать Teams, и под нажатием кнопки вы проваливаете в собрании. Например, вы, если на компе развернут Teams, у вас гарнитура подключена к ПК, то при входящем голосовом сообщении у вас также мигает кнопка Teams, при нажатии ее вы открываете это голосовое сообщение. Световой индикатор занятости, прошу обратить внимание, на гарнитуры uh 62 присутствует, показывает, соответственно, абонент занят или разговаривает, что, например, в OpenSpace коллегам видно, в абонент разговаривает или свободен. Также прошу обратить внимание, что данные декторские гарнитуры подключаются к телефонам e или ПК без EHS-адаптера, не, не требуется адаптер, что существенно экономит бюджет заказчика. Ну и про опциональное подключение индикатора светового занятости я вам уже рассказал. Так схематично выглядит WH-60 53. также версии UC Teams. Обратите внимание, что показывает не только статус приема гарнитуры, отключенного звук, но и Уровень индикатора питания, что очень удобно, видно, сколько заряд у вас на гарнитуре. Также сенсорные кнопки в громкости, принять-отключить и отключение микрофона кнопочка вверх. Также, как и предыдущая версия, поддерживает подключение ПК и к телефону E-Link без VHS-адаптера. И также присутствует технология шумоподавления e -Link. Коллеги, по характеристикам здесь понятно, вообще стандарт дект, дальность в открытых помещениях до 150 метров, соответственно, в сложных помещениях со стенами, как, например, стандартный офис, это порядка 50 метров, то есть достаточно свободно можно перемещаться по офису, не прерывая разговора, что очень удобно, согласитесь. По комплектации, прошу обратить внимание, что в младшей деб-гарнитуре w 63 нет шейного обода в комплекте. Соответственно, только амбишуру, ручной крючок и Кстати, да, хочу вам показать обод что это такое. То есть, соответственно, видите разъем, сюда подключаете гарнитуру. И как стандартная моноуральная гарнитура можно ее использовать. Сейчас я попробую вам продемонстрировать, как она подключается. Достаточно быстро, буквально там за несколько секунд мы подключаем гарнитуру. И можно пользоваться. Вот, пожалуйста. То есть, всем привычная, но гарнитура. Также даже на парковке можно парковать вместе с этой гарнитурой, не снимая, и будет идти заряд. Коллеги, хочу перейти к следующему блоку. Это новинка, это беспроводные Bluetooth гарнитуры E-Link. Как на первом слайде я показывал, мы их ожидаем во втором квартале текущего года. Это базовые гарнитуры BH-72 и BH-72 Light и также версии BH-72 в комплекте с зарядной станцией. И более продвинутые старшая линейка BH-76. Отличие между двумя линейками гарнитуры BH-76 более лучшая отделка. К сожалению, образцов пока еще у нас нет. Мы ожидаем в апреле поступления первых образцов новых гарнитур. Соответственно, в BH-76 чашка из эко-кожи, соответственно, в BH-72 это пластик, плюс световой индикатор по окружности показывает занятость, в BH-72 только небольшой LED-индикатор. Далее в BH-76 более продвинутый кодек aptX глютузный и система шумоподавления ИЦ, по которой мы поговорим немножко позже. Bluetooth гарнитуры e-link можно использовать как в офисе для работы, так и для прослушивания музыки или для работы из дома. Или, например, по пути на работу с работы. То есть Bluetooth наушники e-link работают в любом месте, где вы находитесь. Дома, в кафе, в пути по дороге или в офисе. Также прошу обратить внимание, Bluetooth гарнитуры e-link оснащены выдвижным микрофоном скрытого пользования, который с направляющие с автоматической парковкой, то есть достаточно нажали, соответственно микрофон вышел. Если, например, вы в пути слушаете музыку, если вам входящий звонок, вы можете как со скрытым микрофоном поговорить, так и выдвинуть штангу микрофона, чтобы собеседник ваш лучше слышал. Ну и, конечно, системы шумоподавления активные Здесь присутствуют в версии BH-72 два микрофона системы шумоподавления, в версии BH-76 5 микрофонов. Универсальная зарядная станция, Прошу обратить внимание, что версия BH72 Lite не поддержит беспроводную зарядку, только BH72. Соответственно, на данном слайде вы видите, как можно зарядить гарнитуру или повесить гарнитуру на удобный крючок и поставить на зарядку, например, смартфон поддержу беспроводную зарядку или, например, смарт-часы можно зарядить. Длительный срок службы аккумуляторов bh 72 до 35 часов или до 28 часов достаточно на целый день, то есть 24 часа. Если у вас работа 24 на 7, то это и гарнитура идеальная для вас для работы. Также, как я уже сказал, старшая гарнитура bh 76 поддерживает поддерживает аудиокодек Hi-Five уровня APTX и соответственно обеспечивает чистый звук с минимальными искажениями. Вы можете в этих гарнитурах наслаждаться звуком мельчайших деталей. Также система ANC присутствует на борту в старшей версии BH76. Она включает в себя Четыре режима: это средний уровень, высокий уровень, прозрачный для разговора и полностью прозрачный, когда вы слышите все, что вокруг происходит. Это очень удобно, например, когда вы прозрачный включаете, если вы, например, переходите улицу, да, вы как слушаете музыку, так и слышите там шум приближающего автомобиля и можете вовремя среагировать. Но это еще не все. E-Link поддерживают фирменные технологии. Елинка, это Елинка Acoustic Shield, как я уже сказал, это несколько микрофонов шумоподавления шумоподавлением. Для BH72 это два микрофона, соответственно, в BH76 это пять микрофонов для системы шумоподавления АНЦ активной. Аудиокодек, Hi-Fi на EptX, также прошу обратить внимание, что... Елинка e использует динамики известный даст компании-производитель динамиков OliWolf. И, соответственно, также в старшей линейке BH76, в старшей гарнитуре линейки, присутствует система обнаружения ношения. То есть, соответственно, пока гарнитура снята, например, у вас висит на шее, они не работают, отключается а гарнитура. Только вы одеваете на голову, система определяет, что вы используете гарнитуру, и она автоматически сама включается, что очень удобно для пользователя. Также прошу обратить внимание, E-Link этим очень гордится, в прошлом году наши гарнитуры BH76 получили премию Red Dot, это ежегодная международная премия в сфере дизайна, более 60 лет уже это ежегодная премия, и это очень круто получить такую известную мировую премию. Далее, коллеги, поговорим про проводные решения гарнитурные от e -Link. Как вы видите, проводные решения от E-Link гарнитурные делятся на две категории. Это USB гарнитуры, которые могут быть версии как UC, так и Teams, и UD гарнитуры RG9 с разъемом QD. Но ну, кто еще не знает, для чего нужны QD гарнитуры. С разъемом, соответственно, RG9 подключается к телефону E-Link. Соответственно, разъем QD позволяет, например, в колл-центре гарнитура это для индивидуального использования, соответственно, у каждого сотрудника колл-центра своя гарнитура. Если, например, колл-центр работает 24 на 7, то сотрудники колл-центра работают посменно. Если заканчивается смена сотрудника колл-центра, он разнимает разъем QD, уходит со своей гарнитуры, приходит его сменщик, со своей гарнитурой подключается в несколько секунд к рабочему месту и включается в работу. Также прошу обратить внимание и для UH-36, и для в UH 34 можно приобрести дополнительно сменные бишуры, как поролоновые, так и из Также на слайде, прошу обратить внимание, новинка UHS-38 гарнитура, флагманская гарнитура появляется. Немножко позже я про нее более подробно расскажу. Также обратите внимание, что версия uh 34 и VHS-34 могут быть как моноуральные, так и доуральные. Ну и версии USB гарнитур, версии uci Говорим о новинке. Спрос на устройства, которые можно в двойного использования все больше и больше. Если в обычную проводную USB гарнитуры добавить Bluetooth, то это получится универсальное устройство, которое может работать как с смартфоном подключение по Bluetooth, так и к ПК подключению по USB. Например, это очень удобно для гибридной работы. Или, например, по пути на, на работу вы можете прослушивать музыку с своего смартфона. Приехали на работу, подключились по USB к ПК и включаетесь в работу, там, в конференции, в переговоры. Это снижает затраты и позволяет пользователю использовать два подключения в одном. Обратите внимание, UH38 также в версии UC Teams, как и в дектовских гарнитур отличается только кнопкой, по функционалу они абсолютно одинаковые. Есть индикаторы подключения к ПК или к смартфону и индикаторы отключения микрофона. Как я уже сказал, данную гарнитуру можно использовать как для работы подключения по USB, так и для прослушивания музыки по Bluetooth. USB гарнитуры UH-36 и UH-34 версии UC Teams. Как вы видите, также как и в Bluetooth гарнитурах, отключается 36 а 34 -я версии премиальной отделкой более качественной отделка, более качественной динамики соответственно функционал более качественный. плюс дополнительно в UH 36 есть разъем не только USB, но и три с половиной джек например для подключения к планшету или к смартфону. система шумоподавления и в той и в другой присутствует микрофоны с шумоподавлением Присутствует пульт версии UC и Teams. Можно стандартное управление, например, при подключении к телефону Елинка использовать. Но по функционалу пульта немножко позже на следующем слайде расскажу. Сейчас я вам хотел обратить внимание на отличие версии 34 и 34 Lite. В версии 34 амбишуры из эко-кожи, в версии 34 Lite амбишуры из поролона. Соответственно, это единственное их отличие. По функционалу USB гарнитур при подключении к телефону E-Link, пульт управления поддерживает полный функционал принять, завершить вызовы, отключение звука, ну и также более продвинутый функционал, который позволяет отключение к телефону E-Link реализовать. Это оптимизация аудио, повторный вызов, удержание, синхронизация громкости, управление несколькими вызовами и также если, например, вы подключаете USB-гарнитуру к телефону, и у вас развернута система управления устройствами elink dmp то система Y-DMP видит гарнитуру eLink, может проверить, какая там прошивка, и при необходимости прошивку гарнитуры можно обновить. У eLink есть система управления USB-устройствами eLink, это eLink и USB-Conneam. Можно управлять всеми устройствами eLink, не только гарнитурами, но и спикерфонами, вип камерами то есть всеми USB-устройствами E-Link можно управлять с помощью E-Link USB Connect. Программа абсолютно бесплатная, можно скачать на сайте E-Link, ниже увидите ссылочку. После вебинара вы все получите эту презентацию, можете сами скачать данную программу, потестировать. Данная программа дает вам возможность не только там посмотреть информацию по гарнитуре, но и, например, проверить на наличие ошибка, сделать тест-репорт администратору, отправить, проверить об... прошивку, она сама проверит прошивку. при Если вышла более свежая, то предложит программу обновить. Дополнительный функционал более продвинутых гарнитурах, например, в дектовских гарнитурах или в спикерфонах. Дополнительный функционал, который можно настраивать с помощью приложения E-Link канал Да, коллеги, ну, я уже не раз говорил, что практически все серии гарнитуры e кроме QD-шных, сертифицированы для работы с Microsoft. И, соответственно, если у вас на ПК установлен например, Microsoft Team, и вы подключаете USB гарнитуру, то Teams автоматически сам определяет, что у вас сертифицирована гарнитура и буквально на слайдах вы видите, в три клика вы можете начать работу с помощью гарнитуры e-Link с Teams. Да, коллеги, немного поговорим про проводные G9 гарнитуры с разъемом QD, UH36, 34 и 34 live Также, как и в в USB гарнитурах UH36 могут быть как моноуральные, так и доуральном исполнении. Обращаю внимание, что в RG9 UD гарнитурах нет пульта управления и, соответственно, нет разъема RG9 в старшей модели. Также хотел обратить внимание про легкосъемные амбишуры. Соответственно, как и в дектовских гарнитурах, так и в проводных, буквально поворотом на 15 градусов снимается амбишура, ну, как вы все знаете, иногда попадает пыль со временем. Чтобы это избежать ухудшения звука, достаточно легким движением снимается гарнитура. Можно продуть, почистить, соответственно, поставить на, на место. Также проблема с заменой амбишур сменных, которые отдельно продаются, можно привести. Нет, как вы знаете, у других производителей нужно аккуратно одеть, есть вероятность порвать. То есть здесь все просто. Отделе повернули все. RG-гарнитуры RG EHS 34, в, как и в USB-шных гарнитурах, версии Light отличается амбишурами. Соответственно, еще раз напомню: версии Light, амбишуры из поролона. Ну, кому как мне, например, более комфортно, как раз с поролонами амбишурами. У каждого свои предпочтения. E-Link дает выбор пользователю: какими амбишурами пользоваться. Еще раз напомню, что при покупке. Соответственно, на версии Light можно всегда сменную дешево приобрести например, всякая Отличие Отличие между UHS-34 и UHS-36 это премиальные отделки 36 и более качественных динамиках. Соответственно, система шумоподавления присутствует в 34-й версии и в 36-й. Да, коллеги, в целом по ассортименту гарнитур мы с вами поговорили. Сейчас я вам немного хочу рассказать про партнерские политики, о которых я вам в самом начале говорил, и новая программа по гарнитурам ЕЛИН. Да, коллеги, я вижу вопрос. QD разъем нет, не уникальный. джабры и поле QD разъем они разные. Соответственно, е e использует QD разъем стандартный Джабр проектная политика е e по гарнитурам. Елинк e ценит инвестиции своих партнеров и поддерживает партнеров дополнительными преференциями в таких проектах. Это дополнительные скидки, резервирование товара, предоставление демо-образцов для тестирования и так далее. Что такое проектная продажа? Проектная продажа – это отгрузка конечному заказчику гарнитур, включая Microsoft Teams, на сумму больше четырех тысяч долларов в розничных ценах. Такая продажа обязательно должна регистрироваться, как проект, у вендора через дистрибьютора, то есть через IP-матику. Вторая политика – это рекомендованные ценовые политики E-Link. Партнеры E-Link должны соблюдать эти политики. Это рекомендованные розничные цены. Их всегда можно посмотреть в рублях на сайте IP-матика. Это SMRP, так называемые рекомендованные дилерские цены. Вы можете всегда получить по запросу своего менеджера текущий прайс с рекомендованными дилерскими ценами. Также партнерская программа E-Link, она нескольких уровней. Соответственно, первый базовый уровень – это дилер авторизованный партнер по гарнитурам. Здесь легкий старт, ничего сложного нет. Это достаточно подписать договор с дистрибьютором, разместить у себя на сайте информацию о гарнитурах E-Link. Если вы реселлер, то, соответственно, разместить ассортимент. Все модели e если вы системный интегратор, и у вас нет возможности разместить конкретно модели, вы можете просто указать e-link как своего поставщика и, соответственно, соблюдать политики, про которых я вам говорил. Это проектные политики и ценовые политики. Какие возможности даже на базовом уровне получает партнер? Это уровень цирк на регулярные закупки. Как я уже сказал ранее, на проектные продажи вы получаете еще дополнительные скидки. Это регистрация проектов и получение проектных скидок. Пресейл-поддержка в проектах в базовом статусе дилера уже получает при регистрации проекта, присел поддержку, и также дилеры доступно предоставление демо-оборудования в рамках проекта для предоставления заказчику. У нас большой демофонд, вы всегда можете обратиться для получения демо для демонстрации заказчика. Второй более высокий статус ⁇ это премиум-партнеры. Какие основные требования, чтобы получить статус премиум-партнера? Это, конечно же, достижение минимального уровня закупок гарнитурам Healing. Это обязательно уже, если дилер рекомендуется указать, то для получения статуса премиального партнера это обязательно на своем сайте разместить информацию о гарнитурах Healing. Это должно быть отсутствие нарушения по политикам e соответственно, проектные и ценовые, и обязательно заполнение опросника E-Link премиум-партнера. Какие преимущества получает премиум-партнер? Это, конечно же, дополнительная скидка от дилерской цены, которая соответствует примерно пяти 5%. Это приоритетное предоставление новинок. Как вы знаете, новинки всегда приходят первая партия в ограниченном количестве. И Приоритет получения этих новинок получает премиум партнер «Елинка». Это возможность получения маркетинговой поддержки по совместным акциям рекламных кампаниям, как от «Елинка», так и от дистрибьютора. Это предоставление демообразцов по специальным ценам, соответственно, если вам необходимы образцы гарнитуры для вашего шоурума или для постоянной демонстрации заказчиков, вы всегда можете обратиться и по специальной демо цене их приобрести. И также это возможность получить бесплатного образца для тестирования. Ну, Обязательно нужно, соответственно, протестировать и предоставить отчет о тестировании этого образца. Но образец выдается только один от USB-гарнитуры. Также, кроме поддержки E-Link, компания Epimatic осуществляет поддержку по гарнитурам E-Link. Это, как я уже сказал, постоянно поддерживаемый складской запас гарнитур не только в Москве, но и во всех городах-миллионниках, где присутствует Эпиматика. Это большой демофонд. Любую гарнитуру в рамках там, проекта вы можете взять для, на две недели для демонстрации заказчику гарнитур. Это квалифицированная пресей поддержка помощь в от конкурентов, написание ТЗ. Это и маркетинговая поддержка, совместные промо-акции, это проведение обучения, вебинаров, как сейчас мы проводим. Также мы проводим и офлайновые мероприятия, проводим обучение как по гарнитурам, так и по телефонии. Это проектная поддержка, защита проектов, высокого уровня техподдержка, соответственно, трех уровней поддержка, техподдержка и сервисная поддержка, то есть продажной во время продажной и постпродажная поддержка. Также это адаптация продукта под проектные нужды, кастомизация. Ну, в целом все гарнитуры у нас русифицированы. Есть варианты кастомизации там, под конкретного заказчика, с лейбом, с логотипом, написание, если необходимо, спецпрошивки. Это все тоже можно делать. Также, коллеги, хочу обратить внимание, что в IP-матике есть единственный в России димструнт, Демонстрационный зал, где представлены все решения E-Link как ВКС, телефонные, так и гарнитурные. Соответственно, представлены все линейки гарнитур, за исключением блютузных, которые мы получим, мы, конечно, тоже добавим. Дема. Ром, это удобно для вас, для партнеров, чем вы сами можете, соответственно, зайти и записаться для посещения. То есть, если, например, вашему заказчику требуется несколько решений сразу показать, чтобы он выбрал там гарнитурных, вы заходите на сайт дема, выбираете нужное для для вас время, бронируйте его. Также вы можете подключить, например, вам нужен сейл для каких-то коммерческих вопросов, обсуждения заказчиков, выбирайте, что вам нужен сейл для этого. Или, например, пресейл, чтобы он мог квалифицированно рассказать технические моменты заказчику. Вы также можете выбрать пресейлы или продукты, и, соответственно, они присоединятся к вашей встрече. Прийти в назначенное время и продемонстрировать заказчику те решения, которые ему нужны. Ну, в целом, коллеги, мы как хотели уложились 40 минут. Еще раз, это большой ассортимент как проводных, так и беспроводных решений. qd гарнитуры, блютузные, дектовские гарнитуры. Новые блютуз гарнитуры появляются, что существенно расширит возможности по внедрению гарнитур e -Link. Это партнерский маркетинговые пар программа и это поддержка от IP-матики. Спасибо, что прослушали наш вебинар. Если есть какие-то вопросы, готов на них ответить. Также пока есть вопросы, кто присоединился позже, с самого начала еще раз покажу вам, как выглядит рабочая станция E-Link. Это версия vh шесть Duo, соответственно, сенсорный экран 4-х четырехдюймовый. Можно подключать до двух подключений. Это, например, по Bluetooth подключить смартфон и по подключить по USB к соффону Достаточно выбрать на экране, какое вы хотите подключение, управлять какими звонками со фоном или со смартфона, выбираете, соответственно, набираете номер и осуществляете вызов. Также, например, можно подключить не только смартфон, но и, например, телефон e-Link. Вы можете Подключить по USB смартфону ПК и, например, по USB второй подключить телефон Елинка. И также можно управлять двумя смартфоном с с ПК или телефоном Елинка. Достаточно удобная парковка. Вы видите, она примагниченная. Автопарковка достаточно положить. Она паркуется на месте. Покажу вам, как сидит. То есть достаточно комфортно в таких наушниках как я сам проводил целый день в период пандемии при удаленной работе из дома постоянные переговоры и очень комфортно можно целый день также прошу обратить внимание что есть микролифт если вы опустили штангу микрофона то микрофон включился если вы подняли микрофон отключается что очень удобно не надо смотреть следить за индикаторами включен у вас микрофон или нет вы всегда знаете если штанга вверх, то микрофон отключен также коллеги еще раз покажу вам ВЕЧ-63 наушную гарнитуру, здесь она представлена в головном ободе, можно подключить так, можно еще раз продемонстрирую легким движением руки, соответственно гарнитура превращается в удобный девайс, который можно приносить в ухе. Достаточно комфортно, можно мотать головой, она жестко сидит, не мешает и, соответственно, очень качественный звук дает. Также автопарковка примагниченная, соответственно, Бросается, садится на док-станцию. Здесь, кстати, вот, в, как я уговорил, версия UC, вы видите, серый значок означает, что это версия UC. Тимса версия синенький. Также в комплекте есть 8 сменных абишур, вот так они выглядят, аккуратный кейс, соответственно, и уж той крючок за окном, кому удобнее такое теленошение гарнитур. Да, коллеги, я вижу, все доходчиво понятно объяснил, вопросов нет, тогда заканчиваю. Спасибо, что посетили наш вебинар, прослушали гарнитуры Елинг, e как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы ВКонтакте, Телеграме. Всем пока, всем спасибо.